Друзья, приветствую, добро пожаловать на мой канал по заработку в интернете, я его ведущий Давыдов Денис Подпишитесь на канал, а то потеряемся с тобой Смотрите, в этом видео у нас криптоэксперимент Мы инвестируем в различные альткоины, собираем криптопортфель и задача наша увеличить его в 10 раз Пока, в принципе, все идет замечательно, все альткоины, в принципе, растут вот. Была, конечно, на выходных небольшая коррекция, но сейчас, в принципе, все снова начало отрастать Как бы круто, замечательно, позитивно ну, я, конечно же, не теряя голову, держу часть был тейблкоинах. На случай, если будет коррекции, я могу, если что, где-то усредниться. Поэтому, в целом, пока такая стратегия неизменная. Вот, в общем, у нас, в принципе, неплохие... Ну, как бы, неплохо идем, ребят, вот реально. То есть, берем 38, 53, умножаем на 75... То есть, грубо говоря, у нас плюсом уже 90 тысяч рублей. То есть, инвестировал в 200, сейчас у нас уже, в принципе, 290 тысяч. Как бы неплохо, нормально, в принципе, стабильно идем. Вот, портфель весь отрастает. Вот реально все вот альткоины практически процентов 75 растут в портфеле. Поэтому отлично. И сейчас в этом видео пробежимся по разным альткоинам, в общем, мысли, в общем, и так далее. Больше информации есть в моем телеграме, ссылка в описании, туда обязательно подписывайтесь на мой основной канал Инвесторы Малибу, там у нас получается обзоры интересных проектов, куда я инвестирую и крипто бармены, эксперименты, где я показываю, куда я захожу, что продаю и так далее. То есть ссылочки все будут в описании, ребята, подписывайтесь. Итак, у нас в принципе Wood Trade, так. Начнем с хорошей новости, то, что GRT Graph сделал у нас 3X, ребята, это вообще бомба. То есть, грубо говоря, за 3 недели он сделал 3X, отлично. Я немножечко, конечно, зафиксировал и часть продолжаю держать, потому что я считаю, что GRT в принципе может полететь и до 2$ и выше, в принципе мне они нравятся. Вот, поэтому я их продолжаю хранить в своем портфеле и в сегодняшнем видео я расскажу вам про еще одну криптовалюту, от которой я жду 3 Поэтому досмотрите до конца ролик. Прежде чем продолжить, рекомендую вам крутой проект Expo. Заработок на акциях. То есть покупаем акции, получаем прибыль уже сейчас. То есть участвую здесь лично. Это не проплаченная реклама, а мой личный выбор. Сюда инвестировал около 2000 долларов. получаю здесь реально стабильные дивиденды 1-15 числа. Вот поэтому присмотритесь и вы то есть э, рекомендую вам данный проект в общем отличная здесь у нас подготовка в общем у нас тут и и мессенджер и платежная система которую они интегрируются в различные свои биржи ребята в общем это э, все у них тут позитивно замечательно можно получать дивиденды два раза ежемесячно рекомендую присмотреться ссылка в описании ну начнем по порядку смотрите вот network то есть крипта которую многие инвестируют в венчурные фонды то есть там связано с DeFi технология, с мостами что-то связано, то есть не буду углубляться, но факт в том, что тоже вот Rake Network показал хорошие, в принципе, результаты с прошлого моего видео, то есть 2XA, в принципе, сделал. Вот. Неплохо, отлично. Я его продолжаю хранить, поэтому я считаю, что при такой капитализации 12 миллионов, это как бы только начало, поэтому я их продолжаю держать в портфеле. Так, дальше у нас... Дальше у нас Сент, криптовалюта связана с NFT, в общем, в принципе, показала с прошлого видео процентов 60 роста, то есть я немного там перезакупился, так сказать, да, На... был небольшой памп, я перезакупился, в общем, я продолжаю хранить эту altcoin этот альткоин, он связан с NFT-хами, в общем, я думаю, что когда будет такой всем общий такой, хайп на nft я думаю что сэндбокс как бы раскроет свой потенциал вот и покажет хороший тоже рост ребята вот дальше у нас что у нас дальше полка стартер Полька стартер в принципе тоже начал немного отрастать неплохо то есть буквально несколько дней назад он доходил до 2 и 6 баксов то есть грубо говоря от той отметки, когда я заходил, он, в принципе, сделал, грубо говоря, там, 70 2 x там, грубо говоря, да, все, то есть сейчас он немножко скорректировался, я немного его там пофиксил, там, где-то процентов 25, но большую часть я продолжаю держать, то есть, в принципе, проект хороший. Вот, погнали дальше. Pinkle Finance. Pinkle Finance вообще удивительная а, монетка, в общем, я нашел про них там информацию, то, что этот проект от... Андре Кранье, а у Кранье у нас, вы знаете, делает крутые высокотехнологичные стартапы. Любые его публикации, любые его посты приводят к тому, что э, какие-то криптовалюты делают сумасшедшие иксы. И я взял его сырой стартап, пикл называется, то есть связано что-то с дефай, с финансами и так далее. То есть я его купил и на следующий день он уже сделал 70%. Сумасшедшая, в общем, монетка. Учитывая то, что их всего ограниченное количество, всего 1 миллион, там, чуть больше, да, и цена 26 баксов, и сюда еще влили не так много денег. И плюс она, они связаны, отвечают за что? За DeFi, то есть они выступают как э, агрегатор, то есть, поэтому от Pico я жду X тоже. Вот, я считаю, что они в принципе могут хорошо порадовать нас процентом. Поэтому я их тоже добавил в себе в портфель и хорошо они уже показали рост. Вот, погнали дальше, в общем. ChainX я продолжаю держать. Anthology тоже, в принципе, понемногу начинает отрастать. Suiungay я немножечко протупил, то есть я хотел их немного на небольшом пампе продать и на коррекции перезакупить. А он, собака, пошел дальше в рост и его просто невозможно было остановить. Вот реально. Поэтому меня уже мучило помо, что я потерял такую возможность. Но он немного скорректировался, и я его так удачно закупил, прям по смачной цене. Снова добавил свой портфель. Вот, об этих всех сделках я пишу в своем Телеграме, ссылка в описании, ребята, если вы не хотите прозевать какие-то мощные инсайды. Так, смотрите, дальше у нас, в общем, Original протокол я продолжаю держать. Вот. Также у нас Numeray, я добавил недавно себе данную крипту, целью конкретно у меня по ней, цели конкретно у меня по ней, цели конкретно у меня по ней где-то 50 баксов, то есть я в принципе ее подсолю, то есть видите, она неплохо пампится, бывает временами, поэтому я пока ее прикупил, и на 50 баксах я их конечно же подсолью. Вот, в целом, все отлично. То есть смета начал отрастать. Нее-протокол тоже начал расти. Кайбернетворк недавно добавил. То есть я его на коррекции, в принципе, перекупил. Неплохо смотрелся. Так, и, в принципе, начал дальше стремительный рост. Я, в принципе, увижу под ним тоже 2x минимум, я считаю. Хороший проект. Он находится, в принципе, в топе. Поэтому все, в принципе, по нему замечательно. Так, дальше Кипетнетворк, каву я продолжаю держать. Как бы тоже показывает хороший рост. В принципе, все замечательно. Кава вообще молодец. Као вообще молодец. То есть тоже начали стремительно набирать вверх. В принципе, во время alt сезона такие проекты, которые связаны с DeFi, они, блин, они могут так взорваться, поэтому я их держу обязательно. Вот. Эос тоже проснулся. Эос проснулся у нас и уже и 3,4. То есть, в принципе, по нему я увижу там где-то баксов 6 однозначно, я считаю. Вот. Но напомню, что данную крипту я держу исключительно в целях спекулятивных, то есть я где-то их подсолю, там, когда они сделают 2-3 икса, конечно же, вот. Так, дальше контента я еще продолжаю держать. контента связанные с контентом, связанные, то есть, YouTube 2, но только децентрализованные. Я их продолжаю держать, то есть, они в моменте показали где-то процентов 25%, потом снова откатились. В общем, я думаю, в принципе, ну, тут надо немного терпения. И увидим, мы тоже здесь какие-то свои 2-3х, однозначно. Вот, к тому же к биткоину, то есть. В любом случае, те валюты, которые торгуются к биткоину, они могут в первую очередь, первоочередно, могут показать иксы, когда биткоин будут переливать, допустим, во время сезона, Поэтому, такие дела. Вот. Также блинчик недавно взял. Блинчик, блинчик, то есть, там немного связано что-то со свапами. То есть, я их тоже на коррекции откупил. И они тоже показали хороший рост. Там, грубо говоря, где-то процентов 70, они уже показали блинчик. Вот, ну и в целом, так дальше продолжаю держать все другие свои монеты. И в этом видео я вам, как я обещал, расскажу, какие монетки я взял, и от которых я жду тоже минимум 3X. Вот как от GRT, как от графа. То есть это у нас, получается, первая монета. Я даже две, ребята, вам покажу монетки. Так, я взял вот э, монету Кро, называется монета Кро. То есть связана с платежами, с криптокартами, карта, но это столь не важно. Они, в принципе, находятся сейчас в такой зоне, очень даже, очень даже. Они находятся сейчас в такой просадке, что... И при этом они находятся в топе CoinMarketCap, я считаю, что они очень хорошо покажут нам рост. Вот, то есть, они сейчас, грубо говоря, стоят 6,5 центов. То есть, и мы видели, что когда вот рынок хайпился, вот, а это было буквально недавно, буквально недавно, то есть, они показывали даже. Ну да, 3х показывали, поэтому во время альтсезона я считаю, что они однозначно тоже стрельнут. Поэтому я их взял. Вот, ребят. Поэтому, хотите, не хотите, ну, можете присмотреться, потому что точка входа очень даже отличная. Я обязательно торгуется на хобби. Поэтому такие дела. Также я жду иксы от данной криптовалюты. Сир называется, то есть связано, опять же, со свапами. То есть все вот эти монетки, которые связаны тем или иным образом со свапами, они хорошо отрастают. Вот, в принципе, я их тоже на дне сейчас подбрал. Вот, и я считаю, что они хорошо стреляют. Плюс они их недавно на CoinMarketCap добавили. В общем, у них там и капитализация очень маленькая. То есть их пропампить вообще не фиг делать, реально. Я их вот тоже прикупил здесь, поэтому жду здесь 3Х однозначно. Вот такие, в общем, короткие оперативные, ребята, новости. По каждой монетке пробежался, по портфелю. В целом идем сейчас отлично, позитивно, отлично, замечательно. Поэтому не хочу давать никаких финансовых рекомендаций, никаких советов, потому что это просто портфель такой публичный в рамках эксперимента. Но в целом идем сейчас, все нормально. Вот, до скорых встреч на канале, подписывайтесь, обязательно лайки, друзья, поставьте этому видео и комментарии. Пишите ваше мнение, что вы приобретаете, что думаете по тем или иным монеткам, то есть где успели вы споймать иксы. До скорых встреч, новых видео. Всем пока-пока.